Да, там красный разу не будет поинтереснее. подготовка. Делаем клее. А теперь сложность. Чихонечко. Вот. Пустите. Готово? Ура. Иди. Одна половина клея. Пол трубы стоит. А? Пол трубы стоит на печке. А. Алло. Ставим. Работаем. Трубу на печку ставим. Уже поставили. Да. Всё. Да. Трубу. Спасибо. Трубу для форума. Спасибо. Можно ей вытаскивать лично. Да. Трубу снимаем при помощи дамкрата. Ну, уголки. Это хорошо придумали. Система Bluetooth. Наушника можно да. и работать, и разговаривать да. одновременно. Ага, спасибо. Ага, хорошо. Так, здесь освободилось Там когда-то подручнее будет, подручнее. Конечно, подручнее. А с двумя-то еще. Да. Продолжаем второй уголок, чтобы Вы высвободить линию. Пол пружинит, поэтому сразу так и не снимешь. Выскочил. Второй. Теперь собраем трубу на место. Тихонечко в обе стороны. Пускай все труба села на свои места. Готово. Стало сделать за небольшим. отверстие. Заложить недостающие кирпичи. Очень грамотная технология. берем сейчас уголки и все станет на свои места